Всем приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже от фирмы Ланоса, турецкая пряжа, серия Минди. Это акриловая стопроцентная пряжа в 100 граммах 315 метров. Пряжа очень мягенькая, нежная, очень хорошо подходит для вязания для детских вещичек различных. Я с ними вязала и шапочку, и кофточку, и пинеточки. Очень такая мягкая, нежная, не колется, приятная на ощупь, не вызывает аллергии, что очень, так скажем, полезно для деточек, особенно новорожденных. Также эта пряжа мне нравится на метраж. Она такая, как классическая, обычная, то есть не толстенькая, но и не слишком тонкая. В одинарную ниточку довольно-таки красивая у нее лицевая гладь. Плотненькая. Если будете вязать, то рекомендую использовать к ней спицу номер три. Если будете вязать более рыхлую такую вязку, то можете взять три с половиной. Но если плотную, то где-то два с половиной, троечку максимально. Я вязала с нее троечкой, мне очень понравилось. Пряжа требует обязательно ручной стирки и сушки в вертикальном положении. Можете в разложенном горизонтальном положении на какую-то ткань. Не рекомендую использовать тремпель при сушке, обязательно, потому что плечики, если эта кофточка останутся вытянуты, в общем, мне нравится также этой пряжи цветовая гамма, у меня вот остаточки есть бирюзового цвета, нежно-розового, есть остаточки синего цвета, очень такие, как вы видите, яркие цвета. Желтый тоже здесь в этой серии яркий, белый, белоснежный очень, поэтому рекомендую использовать эту пряжу, очень нежная и очень хорошая пряжа Это в носке. Я надеюсь, что вам мои рекомендации понравились, поэтому обязательно ставьте лайки, будем вязать с вами вместе из этой пряжи, смотрите мои видео уроки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!